Всем привет! С вами канал Ресурсы Факт. Сегодня на Toyota Corolla 2006 года будем протачивать тормозные задние диски. Короче, взяли недорогой фирмы и новые колодочки, все как положено установили, и начались проблемы при торможении, то есть волнами, как бы неравномерно. Било, Било да, в этот в педаль, так что сейчас будем снимать сначала суппорта, потом ехать к токарю протачивать, заново ставить сняли колесо дальше снимаем суппорта Пауза. снимаем суппорт суппорт снимаем Так. Колодочки тут вообще в порядке. Так, спасибо. Да, вот все равно. Снимаем скобу, добираемся до диска, нам важно снять диск, так перекрутись, это же я и закручивал, да? Нормально закрутим. Болтики смазаны. Вот тут у него молоточек. И до второй стороны. Сейчас снимаем. Снимаем обратно же скобу. Так, у нас опять диск. диск не крутится, не снимается. Сейчас мы закручиваем тут технологические отверстия с резьбой. Это какая-то новая технология, да? Да, чтобы проще вытягивать диск. Если ага. он там колодками прихватило его, там где-то выработка чуть-чуть, ага. вкручиваем болтики, он должен выйти так давай смотрим покажи секретные О, моменты опа пошел, и пошел. все да? О, да вот это вот это серьезно да. так и второй сейчас второй ну да чтоб... опа, 7... отошел уже все можно отличным. вытаскивать это хорошо что так потужно выходит Тросик у тебя ручника не протянут. Диски сняли теперь везем к токарю и так мы сейчас находимся у токаря сейчас будем прокачивать диск закручиваем его, фиксируем Здесь его. а ему два года проехал 25 тысяч километров почему вот вот, вот интересно проведенный потому что когда вы попадаете в лузи по дороге если здесь вы часто тормозите здесь разогревается так, это касается тоже качества опять же таки да ну и качество влияет и, здесь... и, и ваше Больше из-за качества, да? да, То есть нагрелся, попал в лужу. Произошел процесс вот этот, да? Расширение вот и диск появился. Вот так протачиваются диски. Первый диск у нас готов. Почему ведет диски? Из-за качества металла не соблюдены технологии, не, раз, не снято напряжение с металла. Это определенный технологический процесс. Даже новые диски бывают уже введенные и нуждаются в проточке. Переходим ко второму диску. Диски проточены. Все проверено. Едем устанавливать на Королу. Привезли диск от токаря. Все сделано. Проточено как положено. Теперь устанавливаем. Поставили колодочки. Скобы прикрутили. Закручиваем суппорт, конечно. Не забываем про суппорт. Мало ли Затягиваем от руки. Не надо там рвать всякими монтировками. Вот или есть бы да, да все аккуратно ставим колесо на свои места и тестируем проверяем как тормозит Королла после проточки тормозных дисков так близко близко и у четко все четко никаких биений все ровненько плавненько так что проблема решена с вами был ресурс и факт всем удачи подписывайтесь на мой канал пока